Да. Нет, не видно. А вот так наоборот. Так лучше Аня. Только пей по настоящему, он чистый, не бойся. Все, там, там же быстро. А, что такая? <соценно> <соценно> так. Ты представь, что ты в заправку берешь чайник и пьешь воду, вот, как будто вот правда. Вот. <соценно> Блин, Оксан, Оксан, таких клёвых пацанов встретили. Ну <связывая> Окси, <связывая> <связывая> да ладно, пойти замануха какая-то. Да Какая замануха? Что ты гонишь-то? Там. <связывая> <связывая> да какая замануха? Там один нажрался и рассказывал, как детектор лжи. <связывая> <связывая> <связывая> Нет, <связывая> это, это, это, не так. Он нажался, как детектор лжи. Детектор. <связывая> и так поживи. Детектор, детектор лжи, да. детектор лжи, лжи, лжи, детектор, детектор лжи, пипец. Давай за мануха, да? Он нажался, как детектор лжи, говори. Да какая за мануха, он нажался, как детектор. Пипец. Да какая за мануха, он нажался, как детектор, детектор. Другой подберём снова. Детектор лжи. Детектор. Детектор лжи. Больная. Детектор лжи. А после этого какие слова? У него спрашиваешь, что любую фигню? Любую фигню он отвечает. Мы же там вдвоем типа, ну давай я это скажу. Я стою у порога, типа, она говорит, это типа, давай за мануху пойдём. я вступаю, давай за мануху. Да, да. Детектор. Да, да, да. Может ты вообще? Отпеть. Ага, я был. Да, как как да, да. Да, да, да. да какая замануха, Локс? он нажрался как детектор лжи. Вы сильно не торопитесь. Да какая замануха, Окс, он нажрался как детектор лжи. Его всякую фигню спрашиваешь, он все отвечает. Девки, вы хоть похихикайте. Вот так. так. У него спрашиваешь любую фигню, он все отвечает. Дальше чё? А ты чё не зажжала? Кто я? Ну? Mm -hmm. Вместе заржали, вы чё? А так вместе заржали? Так. На... Все, а помнишь, что да ты посмотри, чё. <свы> да какая замануха, Окс, ты гонишь? Он нажрался, как детектор лжи. <свы> Его фигню любую спрашиваешь, он всё отвечает. В цвет, <свы> в цвет. В <свы> цвет, цвет. Кином <свы> на пятки наступают. Селфи от нас, как последних динозавров. А мы, правда, не насилили. <смех> <смех> <смех> Я не поняла. Что значит «вас»? Ты что, с, тему соскикиваешь? <смех> <смех> с соскикиваешь темы соскикиваешь? <смех> соскикиваешь с темы. Я соскакиваюсь. <смех> Я не поняла. А что значит «вас»? Ты что, соскакиваешь с темы? Там еще что-то есть. А ты говоришь. Я не поняла. Что значит вас? Ты что, с темой соскакиваешь? Да мне вообще. Я не поняла. А что это значит вас? Ты что со снима. Бля. А? Что надо пожить красиво? мы не Что мы еще не сцепились. мы еще не сцепились? Да. Ну как мы прям сцепимся? Да мне вообще на молодух да на наплевать. Я села в бумер, уехала, и пусть они вас тут селфят сколько хотят. А кто громче всех орала о модных тряпках, что надо пожить красиво, а? Девки, да что вы зарубились-то? Я с вами пойду. Ты меня снимаешь вообще, нет?